Добрый день! Рад приветствовать вас, друзья, на канале Йога Чести. Меня зовут Владимир Пусажлюк, я основатель канала Йога Чести, движения Йога Чести и учитель по йоге. Как вы видите, со мной в студии Наталья, наш психолог из нашей команды. И сегодня мы бы хотели поднять такие интересные темы, почему люди хотят, но не могут или не, или не хотят, или я не знаю почему, но почему-то не ходят на йогу, то есть не занимаются йогой. Причина этого в следующем, друзья. Сейчас, благодаря в нашем регионе таким послаблениям из-за коронавирусной инфекции, мы имеем возможность открыть наши йога-студии для людей не онлайн, а уже, как говорится, в офлайн-режиме. То есть мы можем проводить наше занятие по йоге. И, к сожалению, друзья, в последнее время ходят люди не так интенсивно, как это делали раньше. И у меня в социальных сетях, в частности в WhatsApp, есть группа для людей, которые приходят ко мне в среду в Лейпциге. И из них, там около 30 человек, из них только, ну, может быть, третья, а может быть, и пятая часть только реально присутствует на тренировках. И мне стало интересно, почему люди все еще состоят в группе, но почему-то не приходят ко мне на йогу. И я задал им этот вопрос и получил от них, друзья, ответы. И мне стало очень интересно, что же скрывается за этими ответами и почему люди все еще состоят в группе, хотят, значит, ходить на йогу, но почему-то не ходят на йогу. И ответы, значит, были следующие. Первый, самый распространенный ответ, это, конечно же, нехватка времени. Нехватка времени связана, первой: молодая мама, родился ребенок, есть взрослый ребенок, да, родился второй ребенок или третий, и нет времени посещать занятия по йоге. Вторая распространенная причина, это я работаю именно в то время, когда проходят занятия по йоге. И третья, друзья, причина – это очень хочу прийти на йогу, и даже есть время, но так давно не была у вас на занятии, и мне кажется, что я уже не на таком продвинутом уровне, на каком вы сейчас в данный момент находитесь. И поэтому я бы хотел вот эти вот три причины объединить как бы в одну или раздельно их рассмотреть и услышать твое мнение по этому поводу, что же на самом деле скрывается за этими мнениями, и действительно ли это… Такие причины, по которым действительно нужно свои занятия завершать, то есть прерывать занятия. Действительно, скажем так, это э, настолько серьезная причина, чтобы не ходить на йогу. В том случае, конечно, если она очень нравится, прошу прощения. Да, я понимаю, ну давай мы по порядку сначала. Да? Первое это что у нас? Рождение детей. Да, рождение детей. Хорошо, рождение детей. То есть, если до рождения детей женщина регулярно посещала практику йоги и получала из этой практики что-то такое особенное для себя, mm -hmm. да, то есть она не просто ходила для того, что это модно, да, для того, чтобы и рассказывала подружкам, знаете, я посещаю йогу, я практикую йогу, ахаха. Такое, да, то есть это ничего, это пусто, это пустота, то есть человек просто как бы для галочки, что это модно, или это как-то современно, или это о чем-то говорит, что если человек практикует йогу, то он на какой-то ступеньке да, стоит какой-то, да, там может быть его больше уважают или еще что-то, это первое, то есть он не получает от практики йоги ничего. И тогда, когда рождается ребенок, он говорит: у меня есть причина. И я всем говорю: я очень как бы хочу йогой заниматься, да? Я рассказываю всем и себе, ну, обманываю себя, да? что я вот очень хочу заниматься йогой, но у меня есть причина рождения ребенка. Это отговорка. А то есть ты имеешь в виду, что как бы человек и раньше то особо не хотел заниматься да. йогой, просто ходил бы, что-то модно. Да, просто ходил, может быть для того, чтобы время провести, mm -hmm, ну там пообщаться, может быть, mm -hmm. да, вот такое. И как бы вот что-то йога, mm -hmm. что-то для него это значит, да? то есть из практики он не берет ничего, то есть mm -hmm. он не заряжается энергией. Он не достигает каких-то определенных целей. Он там не отдыхает, не расслабляется. То есть вот, знаешь, бывает такое вот и занят чем-то, да, вот тебе нравится и ты прям получаешь прям моментальный результат. Но это очень важно. То есть ты что ты делаешь и получил при этом, да? Ты пришел на йогу и что? Ты смог там, сесть в позу лотоса, допустим, да, то есть у тебя цель, мне нужно сесть, как это как это сделать, как я хочу, да, как мне интересно, ты добиваешься этой цели, у тебя получается, как дальше мы говорим, да, ага, поза лотоса у меня получается, на что я еще способен, и вот эти вот результаты, они тебя вдохновляют, у тебя есть вот именно внутренняя мотивация посещать практику йоги. В твоем случае йога чести, еще плюс энергетические практики, ага. видение эфирного, астрального, да, тел наших. Да. Поэтому это еще более интересно, это еще больше вдохновляет, мотивирует даже, ага. да, еще плюс туда пойти и вот здесь проявиться. То есть, значит, человек просто себя обманывал. то есть ему неинтересна практика йоги. Сейчас еще дополню, почему, потому что, когда рождается ребенок, не надо, можно никуда не ходить. Но 15 минут вы в день всегда себе найдете. 15 минут, 15 минут для себя, каждый человек выделит, если у него есть внутренняя мотивация, если он получает заряд, если он получает результат от практики. Да. То есть, ну, даже если ребенок всегда плачет, допустим, но когда-то же он спит, если вы сильно устали, то есть это не надо делать каждый день. Да? Но если вы заряжаетесь от практики, ты, наверное, имеешь в виду, что уже как бы не личное присутствие а в какой-то группе, а так, онлайн, просто занятия. онлайн занятия. А онлайн занятия, понятно. Онлайн занятия. Также, если вам интересна йога, mm -hmm. и вы состоите в чате в одном с учителем, да, как в твоем случае WhatsApp, да, mm -hmm. то вы пишите учителю. Учитель, я не могу прийти на занятия, но мне очень интересна вот эта тема. Mm -hmm. Мне очень хочется сделать вот такие практики. Я да. после рождения ребенка очень сильно устаю, я mm -hmm. не могу расслабиться, подскажите технику, mm -hmm. да? подскажите дыхательные упражнения, я буду дома практиковать, мне это очень интересно да. и важно. И ты, как учитель, конечно же, идешь на встречу. Ну, ну, конечно, я подскажу, обязательно объясню, для этого я там есть. И записываешь видео или да. что-то mm -hmm. делаешь для своих учеников, это очень важно. Да? Right. То, есть, то есть получается так, что человек просто, ну, как бы, ну ему неинтересна йога. Mm, Тогда просто нужно перестать себя обманывать, себя и окружающих и сказать, мне действительно ну, неинтересно ходить на йогу, я лучше пойду порисую. Часто. Mm, ну, или пойду mm. попою. Ну, то есть что-то такое, что мне действительно будет давать mm. энергию, заряд, настроение улучшаться. То есть вот для этого мы практикуем mm. что-то. А, ну, Для меня, как для учителя, конечно, тяжело слушать, что человек ходил на йогу и, и, и обманывал себя. И я бы хотел рассмотреть сейчас такой для меня более позитивный все-таки вариант, когда человек действительно не может прийти на йогу, потому что, ну не знаю, не с кем оставить ребенка, или вроде бы есть такая мысль, вроде бы собирается, посмотрел видео, посмотри, или посмотрела видео и уже пытается заняться, но тут вдруг, я не знаю, какой-то сериал отвлек. Или надо что-то готовить, или ребенок заплакал, надо срочно бежать. То есть вроде бы и было желание, но как-то оно растворилось, что-то исчезло. Как вот делать в такой ситуации? Первое, если не с кем оставить ребенка, да, это один аспект. Mm -hmm. Тогда мы ищем группу. То есть если прям есть желание, мы mm -hmm. очень хотим заниматься йогой. То есть если онлайн нас не устраивает, потому mm -hmm. что хочется и пойти все-таки в группу да, mm -hmm. и зарядиться вот групповой атмосферой, тогда мы просто... Ищем группу йога с детьми. Mm. Такие группы есть. Mm. Да, для женщин, у которых появились дети, маленькие дети, там специальные асаны, там специальный учитель, там специальные техники, там очень все медленно, плавно, и женщина наслаждается вместе с ребенком, да, там все это вместе с ребенком делается, очень аккуратно, естественно. То есть вы просто находите эту группу и идете туда, и наслаждаетесь, вы проводите время с ребенком в группе же мамочек, как и вы, и вам очень здорово и весело. Потом, когда у вас появляется возможность ребенка вырастать или в садике, в школу, или еще куда-то, или его можно оставить с кем-то, да, то вы уже продолжаете ходить к своему любимому учителю, если ну, еще не передумали. Да, я тут дополню, что мы как йога-чести позиционируем себя как йога-содержание, то есть мы даем содержание вашей практике йога. Но мы ни в коем случае не позиционируем себя как единственное йоги, которая делает все правильно, и только к нам надо ходить. Существует очень много направлений, существует очень много хороших действительно высокодуховных учителей и если человек хочет заниматься ему по душе какая-то другая йога, да, и, например есть йога для беременных, есть Пауэр йога есть виньяса, есть аштанга, есть йога айнгара, есть миллионы разных других йог, то конечно же можно найти для себя ту подходящую, которая вам в данный момент нравится. И даже, вот как Наталья сказала, если вы все-таки хотите прийти к йога-чести, то вы можете посещать другую группу и брать оттуда какие-то упражнения, но содержание, наполнение, энергетические практики вы можете также брать и от нас в том же онлайн-режиме на этом же канале йога-чести. Второй вопрос был, что тоже нехватка времени и человек работает в это время. То есть у меня йога где-то 18 часов проходит, и человек работает, ну, скажем так, до 19 часов. И он или она не успевает на йогу. Здесь только один вариант, да, то есть общаться с тобой напрямую, узнавать какие-то моменты, как я уже говорила, потому что только ты можешь это дать, да, то есть если человек прямо в йога чести ему очень нравится, то это онлайн занятие. Да, онлайн занятия, да, да. Ну э -э -э... и общение напрямую с тобой, то есть учитель. Мне интересно вот это. Можно присылать тебе также какие-то видео с собой, да, то есть посмотрите, оцените. То есть это может быть не обязательно это делать там в течение недели, если вы сильно устали. Но это тоже, опять же, да, дело дело внутренней мотивации. Что дает практика? Йоги? Если я прихожу с работы уставшая, то диван меня не спасет. То есть что мы хотим? Что человек получает от практики? Вот это важно, это очень важно, что у него должен быть меняться настроение, усталость уходит и появляется бодрость и расслабленность одновременно да, после практики йоги. Да. То есть это совершенно такие вот э, состояния телесные и нервная система наша тоже э, как бы в удивлении и в благодарности к mm -hmm. нам за то, что мы не упали просто на диван и не смотрим тупо вот в какой-то там говорящий ящик или, или что-то такое вот просто провалились в какой-то болото и этим самым мы себя еще больше нагружаем. Согласен, согласен. Вот если у человека нет времени, опять же, ищем другую практику, которая mm -hmm. проходит позже да? и идем согласен. и пробуем и ищем именно то, что подходит именно нам. То есть мы смотрим на учителя, нравится он нам или нет, mm. что он говорит, приятно нам это слышать или что-то как-то не очень, да, ищем именно то, что нас заряжает, учителя, практики, практике ну и так далее, то есть это тоже как бы, ну, может быть не отговорка, а может быть просто, как бы вот, ну, я хочу к вам, но не могу, а к другим не хочу. Когда здесь общаетесь напрямую? Чем вы можете быть друг другу полезными, так скажем? Да, по поводу онлайн-тренировок тоже, то есть, когда у нас не было этого замечательного канала «Любой чести», у нас как бы не было возможности онлайн-тренировок, и люди мне часто спрашивали, что вот, хотелось бы тоже тренировки, мы из разных городов, мы не можем к вам приехать в Лейцик, и сейчас, друзья, благодаря каналу Йога Чести, эта возможность есть у всех. И поэтому, друзья, действительно, реально можете практиковать. Пишите в комментариях, либо можете мне напрямую писать. Я всегда всем отвечаю. И мне было, кстати, очень приятно, когда мы делали 108 солнечных кругов. У нас есть там практика 108 солнечных кругов. Примерно 2,5 часа мы ее делали, то мне пришло очень много писем, где люди действительно с разных городов говорили, что я вот тоже делал эту практику, и вот у меня такие ощущения, вот так и так у меня складывалось, что мне делать. У меня вот такие вот там немножко заболел или было неприятно, и я всегда общался, я всегда давал свои советы и люди действительно благодарили, людям действительно эти советы помогали. Поэтому, друзья, если вы действительно хотите заниматься йогой и чувствуете, что йога чести наполняет вашу практику правильным содержанием и ведет вас по вашему пути, да, по вашему предназначению, то тогда, друзья, конечно, я всегда рад обратной связи и открыт для общения. Да, третий вопрос был то, что девушка раньше достаточно плотно так занималась йогой, но потом был перерыв, по-моему, тоже, кстати, с рождением ребенка, и этот потом коронан был перерыв, и все это затянулось года на два, на три, может, даже на четыре. И сейчас есть такой внутренний страх, что я как бы новичок, а вы там все там суперпрофессионалы, и поэтому я ну, как не, хочу, не могу ходить боюсь стесняюсь я не знаю угу. ну понятно ну то есть если желание есть продолжить да. Да, практику то тогда а, нужно прийти угу. прийти в любом случае потому что все взрослые люди да, все взрослые люди а, и что нужно сделать нужно встать ну как бы учитель вас поставит туда куда он считает нужно и что мы делаем? Вы не смотрите ни на кого в этой группе, то есть вы на них не равняетесь вообще, вам не интересно, что они как делают абсолютно, вам интересно только вы сами, ваше тело, и вы делаете все, глядя на учителя, он вам поможет и подскажет, но делайте все очень аккуратно, можно даже сказать в пол силы, вообще не напрягаетесь, вы просто пробуете свои Ресурсы, насколько тело сейчас готово. Очень аккуратно, очень аккуратно делаете все, что дает учитель. Да? То есть те люди, кто уже практикуют на регулярной основе, они делают, как они делают. Вы делаете только так, как делаете вы. Очень бережно относясь к телу. Не старайтесь показать, что вот я хочу сейчас выглядеть вот так же, хотя у меня был большой перерыв, но мне нужно вот что-то там кому-то показать, что я вот такой молодец. Не надо так делать, иначе вы больше вообще никогда в жизни не придете на йогу и вообще никогда в жизни не придете никуда и не будете ничего делать, это сразу отобьет все, все ваше желание. Да? Это ну как бы такой совет. Потом еще совет такой. Спросите сами у себя. А, чего я боюсь, да? вот, вот. что со мной такое произойдет, чего я боюсь, когда я приду, и что случится, все будут показывать на меня пальцы, насмеяться, ха-ха-ха, ну, то есть вот какая-то вот вообще ничего не может, да? то есть вот этого вот это вы боитесь, но при этом нужно помнить, помнить, что все когда-то начинают с нуля, да? то есть нет таких, кто родился и сразу в позе лотоса там, или в таких там позах, да, таких сложных уже стоит, и вот он йог с рождения, да, все всегда начинают с нуля и все учатся. То есть просто разрешите себе прийти первый раз и не э, прилагать много усилий, а просто почувствовать свое тело, какое оно сейчас, нравится вам или не нравится. Может вы вообще разочаруетесь в йоге и скажете, что это как-то вообще не мое. Согласны, всякое бывает. Вот. Но прийти стоит. То есть прийти стоит. Можете даже еще такой момент есть. Можно прийти и просто сказать честно, допустим. Вы знаете, я вот стесняюсь. Я да. вот, у меня был большой перерыв, и я стесняюсь. Да? Да. Помогите мне, как там устраиваться. Или подскажите мне. Ну вот так. Тоже можно сделать. Я согласен, я еще дополню, кстати, очень прекрасный ответ, я согласен, полностью причем согласен, я еще дополню, что у нас в русскоязычных лейпсеверских изданиях постоянно циркулирует реклама. И на наши занятия постоянно приходят новички, то есть, ну, ну, не каждую неделю, но буквально раз, в две, в три недели постоянно приходят какие-то новички, какие-то люди, которые тестируют себя, которые пробуют. Некоторые задерживаются, некоторые уходят, потому что им не понравилось, или наоборот понравилось, но по какой-то причине снова не ходят. Там ребёнок, наверное, маленький, или нет времени, но неважно. Главное, что к нам постоянно приходят новички, и это люди не рожденные йоги. Это тоже люди, у которых какие-то проблемы, которые не могут гнуться, и они открыто говорят, что да, ребята, я не гнусь, я ничего не могу. И эта йога тоже подходит. То есть мы йога чести тоже предлагаем. Для... То есть как бы асаны имеют такой достаточно широкий спектр, Действия. То есть каждый человек может асану подобрать под себя. И каждая асана может выполняться либо легким путем, либо немножечко усложненной. И человек, в зависимости от своей подготовки, от своего уровня, может выполнять соответствующие уровни сложности практически в каждой асане. И я, как учитель йоги, как раз и делаю такие последовательности, чтобы всем было интересно. Потому что если мы начнем йогу в стойке на голове в позе лотоса, то понятно, что половина группы скажет, что это такое, я не знаю, я даже не представляю, как это делать. То есть каждые асаны у нас подразумевают несколько уровней. Приходите, друзья, и вы будете приятно удивлены, что для любого уровня есть соответствующая практика. Да, главное прийти, главное начать. Главное согласен, просто согласен. прийти. Да, и здесь я хочу отметить, что даже не то, чтобы прийти, да, чтобы показать, показаться, а именно начать заниматься йогой, то есть можно это сделать и онлайн. Благодаря вот этому каналу «Йога Чести» можно включить видео и сделать вместе со мной онлайн. И вас никто не увидит, мы не отслеживаем в YouTube, кто занимается, кто, кто какие просмотры делает. Просто включите и попробуйте вместе со мной сделать какую-то последовательность. Мы каждую среду публикуем практические видео с практикой и вы можете просто присоединиться, никто вас не поругает, никто вас не скажет, хорошо вы делаете, плохо вы делаете, вы просто сами внутренне почувствуете, нравится вам это или не нравится. И если вам понравится и у вас возникнут какие-то вопросы и вы заходите дальше продолжать, милости просим к нам в Лейпциг на йогу и... Вы тогда будете заниматься этим в группе. А в группе энергетический контур намного насыщеннее, поэтому энергия будет намного э, сильнее. Здесь еще тоже важный момент. Я хочу дополнить еще раз. Если вы боитесь прийти и включаете запись видео онлайн-тренировки или запись просто какого-то видео практики йоги, Будьте очень аккуратны. Не пытайтесь повторить за учителем именно так, как делает он. Это очень опасно, потому что если у вас был большой перерыв и вы начнете тянуть ноги или руки в разные стороны, повторяя именно так, как делает учитель на экране, это может привести к печальным последствиям. Вы просто надорветесь, вы расстроитесь, вам будет плохо и печально. И вы просто опять же перестанете это делать. Но если есть возможность прийти, то лучше прийти. Потому что под чутким руководством учителя и с вашей моментальной обратной связью вы получите гораздо больше гораздо лучшие результаты, чем вы будете онлайн пытаться что-то там изобразить. Ну, то есть это тоже будет очень аккуратно в этом Да, я кстати вспомнил, как я начинал заниматься йогой. Это было в далеком 98 году, и я пошел в книжный магазин, купил книжку и начал заниматься. А в книжке этот великий мастер такие асаны делал, он так это все идеально. И когда я попытался сделать последность, которая была написана в книге, а рядом у меня было зеркало, я смотрел в зеркале, как у меня, и смотрел я книги и думал, боже, никогда в жизни. И я действительно стеснялся, у нас была возможность, как у студентов, пойти на йогу практически бесплатно, и я туда реально стеснялся ходить, потому что я думал, ну посмотрите, как этот делает, и как я делаю, это совершенно разное. Вот здесь и заключается ошибка, вот именно здесь люди совершают вот эту ошибку, потому что для чего нужен учитель? Для чего? Для того, чтобы показать. Да, чтобы показать сразу тут же, дать обратную связь, чтобы объяснить чтобы ну, как бы объяснить именно для чего, куда, как, зачем, что при этом вы получаете. Потому что, когда ты тыкаешь пальцем в небо и пытаешься там что-то загнуться, то есть, а зачем это ты делаешь, ты вообще понять не можешь. Согласен, согласен. Да, я потом тоже пришел в зал, тоже все-таки пересилил себя, свое стеснение, пришел в зал и посмотрел. Что оказывается, я не со всеми начинающий уже был, что в группе люди, которые занимаются совсем, даже многие года, там занимаются, не совсем до того уровня, как тот учитель, который показывает. И когда вы смотрите видео на YouTube, там же я только один, да? вы же не видите, кто передо мной стоит, вы же не видите людей, которые занимаются вместе со мной. И вам кажется, что вот, вот, этот учитель, а я делаю совсем не так, и о боже, я еще к нему в группу пойду, а все так делают, это и нет, я не смогу. На самом деле это далеко не так, далеко не так. Да, еще хочу дополнить. Опять очень важная мысль пришла, потому что обратите внимание, если вы посмотрите на людей, на учителя, на людей, на разных, их много разных людей, которые вместе в данный момент практикуют одно и то же, да? каждый делает по-своему, нет одинакового, то есть асана, она одинаковая для всех, да, вот какая-то форма, нужно принять какую-то определенную форму, прочувствовать все свое тело. Но вы посмотрите, как каждый человек индивидуально делает, выполняет эту пасу. То есть нет стандарта. Вот тут очень важный момент. Это нужно прям запомнить так как вот правило. Мы идем в йога-чести, ну, я отвечаю сейчас за, за твою практику, да, так как я ее знаю изнутри. В йога-чести вы идете, практикующий, за своим телом. Вы его слышите, чувствуете и позволяете ему делать именно так, как оно может в данный момент. Это очень важный момент, его нужно запомнить, потому что если вы будете стараться поставить свою ногу вот, вот так вот прямо, как говорит учитель, она у вас не встает прямо, а она хочет встать как-то немножко налево, направо, еще как-то она хочет согнуться в колени, она хочет, но вы ее насильно ставите, у вас тогда будут проблемы. То есть ненасильственная практика. То есть это, опять же, лучше с учителем. Да? Лучше сказать, учитель, вот вы говорите вот так, а моя нога почему-то вот так встает, да? Что же, куда обратить внимание? Поэтому учитель вам скажет, если ваша нога встает вот так, ставите ее вот так и идете вниманием по телу. Почему нога идет вот так? Где еще тогда блоки? Какие моменты нужно посмотреть? Куда обратить внимание, да? Согнуть коленочку? Подать таз вперед, подать таз назад, плечико опустить. То есть, вот здесь очень-очень все индивидуально и важно, опять же, приходить. Если есть возможность прийти к учителю, прийти в группу, это нужно делать. Это в разы лучше для всех. Да. Мы рассмотрели все да, я думаю, мы пока рассмотрели. Друзья, пишите комментарии, если вам интересно. Если у вас какая-то другая причина, которую мы в этом видео пока не рассмотрели, пишите нам, и мы обязательно рассмотрим вашу проблему и поможем вам в занятии йогой, поможем вам начать или продолжить заниматься йогой. Да, я же в свою очередь благодарю тебя за время за ответы которые ты давала да действительно очень хорошая такая мотивационная у нас получилась я э, надеюсь да интервью даже мне самому захотелось заниматься йогой сейчас наверное я как раз сделаю какой-нибудь комплекс вот. Дорогие подписчики, благодарю вас! И если вы не подписчик, обязательно подписывайтесь на наш канал. Я бы вот недавно статистику смотрел и увидел, что 40% посещающих наш канал не подписаны. Вы, возможно, можете пропустить новые видео, которые мы с нашей командой выпускаем. Они выходят каждую субботу, более-менее теоретические видео и практические видео каждую среду. Каждую среду вы можете расстелить коврик, надеть просторные одежды и заниматься вместе со мной. И поэтому, друзья, если вы подписаны, вы сразу увидите уведомление об этом. В любом случае, друзья, пишите комментарии, ставьте лайки, если вам нравится видео, и будем ждать новых встреч с вами. Поступайте по совести, друзья, и живите честью!